Вы смотрите Вилса ТВ, в эфире передача Вилса Ком Тудей и я ее бесменный ведущий Валентин Петухов. Сегодня все чаще россияне жалуются, что после установки VPN, а многие даже не знают, как расшифровывается эта аббревиатура, с ними начинают происходить странные события. Более того, блогеры в социальной сети ВКонтакте отмечают, что смартфоны начинают быстро разряжаться, а их информация крадется. Я вышел на улицы Москвы спросить обычных горожан, что происходит с ними после установки. VPN. Давайте узнаем. Здравствуйте, а можно вам вопрос задать? Да, конечно. А вы узнали VPN за последнее время? А, да. А что-нибудь странное происходило? А, да, телефон начал быстрее разряжаться, вот. но я каждое утро его на 10 секунд в микроволновку кладу. Вот. Ну и так хватает до вечера. Спасибо. Здравствуйте, а можно вас спросить, вот вы ставили VPN? Ну да, конечно. У вас были какие-нибудь проблемы? Ну да, интернет один раз закончился безлимитный, когда поставила. Вы пользуетесь VPN? Да. А что-нибудь изменилось в вашей жизни? Мне стало постоянно приходить реклама корма для животных. Ну, я поставил VPN, то угнали машину, это то, что с местоположением, то это было ужасно. Блин. Да, и, соответственно... Я надеюсь, думаю, что найдут машину Я его скачал и растолстел на 20 кг Да, у меня пятка чесаться начала резко Я поставил VPN и у меня упал виткойн Здравствуйте, а вы установили VPN? Здравствуйте, конечно А что и странное происходило за последнее время? Э, буквально вчера вырос на 10 сантиметров, заметил это Здравствуйте, а вы пользуетесь VPN? Здравствуйте, да А вы замечаете что-нибудь странное? Ну, знаете, у меня в последнее время такое ощущение, что меня кто-то преследует а, окей, странно, да я установился в VPN. И от меня ушла жена, потому что он начал принимать 5G. Старый, обычный Android, стал принимать 5G. Она ушла, и вы думали, вы кому? К Михалкову, к Никите Сергеевичу, и они теперь вместе сносят эти вышки. Вот по Москве ездят. Сейчас посмотрите бригада. Кошмар. Каждый день пользование VPN, ну, делать мне стали, в принципе, на один день. Здравствуйте, а вы устанавливали VPN? Да, я установил VPN, и после этого у меня волосы стали гладкие, шелковистые, очень густые. Вы можете это наблюдать. Очень круто. Нет. Скачавший VPN, я разучилась готовить борщ. У меня так Икея ушла. Грустно. Очень. VPN меняет людей. Как? Раньше была мальчик. А скажите, вы устанавливали VPN за последнее время? Да, устанавливал. А что-нибудь произошло с вами? Честно говоря, да, отрицательный рост произошел. Это в смысле? Э, ну, в смысле, у меня член уменьшился на 10 сантиметров. Был 30, стал 20. Хотите, покажу. Сейчас. Не, Сейчас. не, спасибо, спасибо. Не всего? надо. Да не, не, не надо. Не надо, блин. Пообщавшись с людьми на улице, мы выяснили, что VPN очень серьезно влияет на здоровье и состояние человека. Остерегайтесь этих трех букв. VPN. Никто не знает до конца, как это повлияет на вас завтра. С вами был Валентин Петухов. Специально для Вилса ТВ. К слову, стоит сказать, что VPN действительно чуть быстрее разряжает ваш смартфон, но буквально на какие-то проценты. Ну, а, конечно, история про кражу личных данных и прочее, это не более чем страшилки, но самое главное не пользоваться бесплатным VPN, потому что, скорее всего, это просто плохой сервис, который медленно работает и может подвести в самый неподходящий момент. Я вам уже не раз рекомендовал Surfshark VPN, самым пользуюсь, и это действительно быстрый, классный сервис, который позволит вам, во-первых, анонимизировать свое присутствие в интернете, а также получить доступ к заблокированным или недоступным ресурсам. Это действительно удобный сервис, который вы можете поставить себе, раздать родственникам и всегда быть на связи. Вот это самое главное. По моему промокоду вы получите еще и дополнительные бонусы. Ссылочка в описании. Приходите, регистрируйтесь и пользуйтесь. На самом деле, вся эта история с публикациями во Вконтакте и так далее весьма странная, потому что большинство этих публикаций уже удалено и вбрасывались они, очевидно, для того, чтобы впоследствии тиражироваться по чатикам в и пабликом Оля а Городским, вот как это выглядит. И вы знаете, у меня прямо сейчас нет ответа, зачем это делается, потому что VPN пользоваться можно. И вроде как никто не запрещает, но при этом началась компания, рассказывающая о том, что это все уу страшно и плохо. На кого это нацелено? Зачем это сделано? У меня, блин, ответа нет. Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете, потому что, ну, неочевидная какая-то история. И я надеюсь, что вот этот пробный вброс через каких-то странных людей во ВКонтакте на этом все и закончится. Но смотрим за развитием событий. С, С вами на связи Т ТВ, черт возьми. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, не пропустить следующий видос. Пока.